Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете, как навсегда избавиться от храпа. Пожалуйста, смотрите его до конца, чтобы разобраться в этом вопросе. Храпа проблема, которая беспокоит не только пациентов, которые приходят ко мне на прием, но и э, их родных и близких. Причиной храпа это затруднение носового дыхания искрение носовой перегородки, наличие полипа в носу. Но часто все-таки проблемой храпа является это снижение тонуса мягкого неба и большие миндалины. А какую диагностику проводят пациенты перед тем, как провести необходимое оперативное лечение? В нашей клинике я провожу компьютерную томографию придаточных пазух носа, эндоскопическое исследование носа и носоглотки, осмотр полости глотки и носоглотки. Таким образом, проблему, которую мы решаем, мы ее видим, визуализируем и предлагаем пути решения проблемы, исходя из диагноза. Чаще у пациента выявляется увеличение миндарин, снижение тонуса мягкого неба. И это ведет за собой предложенную операцию, как уволополата фарингопластика. Это пластика мягкого неба с удалением медалин. Таким образом, мы добываемся того, что в суженном участке дыхательных путей возникает широкое пространство. Воздух, проходя через дыхательные пути, не препятствует его дыханию. Операция такая проводится под общим наркозом. Реабилитация и нахождение в стационаре проводится от 1 до 2 дней. Болезненные ощущения, конечно, есть. По мере их нарастание в стационаре, мы их купируем, то есть убираем с помощью обезболивающих препаратов, а также колем специальные обезболивающие препараты вместе месте операции, которые позволяют пациенту достаточно комфортно чувствовать себя после операции. А результат операции в 90 процентах. Очевиден сразу, и пациенты это ощущают. У некоторых сохраняется отек после послеоперационный, поэтому полностью говорить об эффекте от операции. Через 3-4 недели пациент приходит к нам, мы делаем осмотр. Иногда контролируем эффективность лечения еще и респираторным мониторингом с помощью врача-сомнолога, который нам показывает о том, что у пациента улучшилась насчищаемость крови кислородом пациент стал лучше спать, у него появились объективные показатели улучшения его состояния. Часто пациенты спрашивают, избавлюсь я от храпа после проведения данной операции. Отвечаю, да. Данная методика, которую применяю я, она исходит из того огромного опыта, который имею я за последние 15 лет, оперируя таких пациентов. У меня накоплен огромный опыт лечения пациентов с проблемой храпа, поэтому, если вы хотите избавиться от храпа, приходите ко мне на прием. Пациент Михаил. Мы проверили его полгода назад по поводу проблем с храпом и носовым дыхании, Была комбинированная операция. Пациент появился на повторном минуты через полгода. Хотел вот, делиться результатом, действительно хорошим. Пациент, результатом доволен и хотел услышать личное мнение, как у вас дела, Михаил. на поскольку у нас был 8 раз да, чтобы он вообще отдалён. Я храпел задыхался, как вздыхался бы, во сне, но все, спустя полгода вообще проблем нет, то есть, нет вообще. То есть несмотря на то, что да, было скептическое отношение к лечению храпа, то есть всегда есть сомнения. Вот на данный момент люди, те, кто окружающий вас, Кстати, говорят, конечно, конечно было, конечно было, а потом еще было очень скептически после операции, поскольку как бы, то есть, еще отечество земли прошло, то есть храп был. Да? А у вот вас все потом уменьшалось, уменьшалось, и сейчас вообще его нет. То есть все нормально, что хорошо. Здорово. Все очень здорово. Спасибо. Дуже. Спасибо. Спасибо. С вами.